Здравствуйте, мои прекрасные! Сегодня я хочу сделать расклад на отношения, на близнецовые пламена. Я хочу посмотреть именно на то, как у вас будут складываться отношения? Или, например, может карта выпадет такая, что наоборот, у вас не будет складываться отношения. Но что лучше сделать для того, чтобы у вас отношения сложились? Или, например, у вас нет еще второй половинки, но вы бы хотели, чтобы встретить его быстрее, но у вас ничего не получается. И я вам хочу сегодня да, сделать расклад, рекомендацию. Хочу просто исцелить ваше внутреннее состояние, помочь вам и встретить вашу вторую половинку. Еще ее называют близнецовое пламя. Я сделаю три варианта. Первый вариант, второй вариант, и третий вариант. Загадывайте прямо, почувствуйте, какая у вас карта больше всего притягивает к себе. Вот первый вариант, последний второй и третий, прямо прочувствуйте. Закройте глазки, подышите и почувствуйте прямо, какая карта вас тянет к себе, притягивает магнитом. Это и есть ваш расклад. Но это расклад общий. Если на 60% он с вами совпадет, это уже будет отлично. Но я начинаю. Первая карта. Первая карта – это благословение. Дело в том, что у каждого человека, каждый человек проходит определенные уроки. И в вашем случае очень важно, чтобы встретить вторую половинку, Сделать определенные чистки. И чистки это будут очень хорошо вам помогать. Чистки огнем. То есть, вы берете свечку, например, да, взяли свечку, поставили, зажгли, зажгли огонь и подержали ручки над огнем. Почувствовали, как вы наполняетесь энергией, вы наполняетесь счастьем, радостью, позитивом, теплом. Вы прямо с этим огнем впитывайте себя и убер, или убирайте тот или иной негатив. Потому что благодаря огню ваша энергия начнет расцветать. Вы пойдете в свою силу, к вам придут финансовое благополучие, вы начнете видеть, чувствовать людей, у вас мысли начнут становиться более позитивными, яркими. И вы выйдете из тех состояний, которые вас ограничивают. И благодаря этому вы либо улучшите отношения, либо привлечете в свою жизнь партнерам. И как я уже вначале говорила, в вашем случае очень важно даже себя других людей хотя бы про себя не говоря им благословляют например дети идут в школу родители там на работу идут или еще куда бы родители ни шли например какой-то магазин даже родители идут или партнер даже туда благословляйте их не путь чтобы их не путь господь освещал. Только благословением также откроете свое сердце. Второй вариант. Второй вариант это вдохновительница. Но вам, моя прекрасная, очень важно вдохна... научиться вдохновлять для начала себя. Когда вы научитесь вдохновлять себя. Вы сможете вдохновлять мужчину, чтобы вывести ваши отношения на другой уровень или встретить своего партнера? Вам очень важно, очень важно научиться вдохновлять. Но, ну, естественно, если у вас внутри находится раздражение, обида, гнев, разочарование, либо другая негативная эмоция, естественно. Что вы можете, как вы можете вдохновить, если. У вас нету этого внутри Красная, вам очень важно выйти из замкнутого состояния, как на вот этой карте, вы держите себя в замкнутом состоянии. Вам надо очень важно выйти из этого состояния и почувствовать свободу, зажечь огонек внутри себя и увидеть путь. Если вы у вас есть какое-то увлечение, у вас есть какое-то творчество. Я вам очень бы рекомендовала заняться именно этим и сменить свое направление на это. Если у вас нет возможности заняться напрямую заработком именно с э, вашего творчества, с того, что вам нравится. Хотя бы частично ходите на такую работу и занимайтесь творчеством. Со временем это творчество вас наполнит внутренне. Вам надо перейти в состояние легкости. Вам необходимо научиться общаться с людьми, с партнером именно по легкости, с радостью, с позитивом. Увидите, пересмотрите жизнь. Ведь она играет всеми цветами радуги, а вы этого не видите. Оглянитесь вокруг, ведь жизнь прекрасна. Все, что у вас вот здесь, то и вокруг вас. Согласитесь. если вы начнете мысли перестраивать на положительный, положительные эмоции, у вас все получится в отношениях. Вы вдохновительница как для себя, так для вашего партнера, особенно для него так И для всех людей, возможно, в команде. Но мы переходим к третьему варианту. Ну а третий вариант – это любовница мужа. Прекрасная, вы закрылись в себе. Вы боитесь показать, что вас, открыть свою сексуальность. Вы боитесь, что вас осудят. Поймите прекрасную сексуальность и разврат это две разные вещи. разврат это та женщина, которая спит со всеми подряд. А сексуальность – это та, которую, которая дарит одному своему любимому мужчине энергию своей сексуальности. Вам необходимо научиться давать то, что вы хотите. Да, именно то, что вы хотите. Получайте от партнера то, что вы хотите. И не стесняйтесь, раскройте себя, раскройте все свои желания, и у вас отношения улучшатся. Поверьте, отношения улучшатся буквально сразу. Открывайте сексуальную энергию, работайте с маточкой. Маточка помогает вам раскрыть сексуальную энергию. Как работать? Например, сжимать и разжимать маточку. Не маточку, а как правильно сказать? Интимные мышцы. Когда вы будете сжимать и разжимать, ну начните хотя бы 7 раз в день и увеличивайте до 108. Это может занять и 2, и 3, и 4 месяца. Но благодаря тому, что вы будете работать маточкой, ваша сексуальная энергия начнет внутри вас просыпаться, и вы начнете эту сексуальную энергию источать. И мужчина будет чувствовать вас как женщину. Он посмотрит на вас совершенно другим взглядом. И благодаря вот этой энергии, которую вы будете распространять вокруг себя, вы либо встретите мужчину, либо улучшите отношения со своим нынешним партнером. Вот такие рекомендации я вам сегодня дала. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и Оставляйте комментарии, насколько вам было полезно это видео, насколько оно вам помогло и насколько оно резонировало, срезонировало с вами. Ну, а с вами была Елена Лиенко. До встречи в следующих видео.